Я собрала помидоры сегодня на засолку. Посмотрите, какие они хорошие, ровненькие. И хотела бы остановиться на тех сортах, которые собрала. И действительно, они очень урожайные. Вот это вот, это я привезла сорт такой вот из Голландии. Называется Супер Рома. Они вот такие граненые. Посмотрите, они прям такие бачки у него. Ну, так как, ну, граненые бачки такие, не... Имеются какие-то грани у них, у этих томатов. но очень плотные, на кусту их много. Вот С одного куста собрала. Это я из теплицы собирала. У меня на улице помидора как-то часть почернела после проливных дождей. Ну, в теплице хорошо сохранились они чем мы порадовали. Желтые помидоры очень-очень урожайные. Это банановые ноги. Их так много. У меня прямо с куста с одного можно собрать тут до пятилитрового ведерка. И очень сладкие. Ну, первый год посадила банановые ноги. Ну совсем неплохо, скажем. Хорошие урожайные очень сорта. Буду сажать их на следующий год. А вот эти красавчики тут вперемешку везунчик и ракета. Ну, ракета это старый такой сорт уже. но Я сажаю его каждый год. Он проверенный. Везунчик посадила первый раз. ну Он тоже сажается уже давно, но я посадила его в первый раз. Тоже очень много их. Они примерно одинаковые. Ну, отличается, конечно, вот это продолговатая ракета. Она тут чуть по... Такие попузоти, это э, везунчик. Смотрите, совсем неплохая помидора. Совсем. прям такая, смотреть приятно на нее. И я думаю, в консервировании она тоже меня порадует. Я очень, как-то в семье мы с мужем любим томаты очень. Вот тут с гостями июль-август я вначале не могла ничего делать. Но сейчас вот наверстываю упущенное и буду мариновать томаты. То есть, значит, супер рома. Чисто голландский сорт, если будете сажать, присмотритесь. Ну, конечно, это детерминантный, очень высокий томат. До сей поры он стоит весь усыпанный. Еще много-много зеленых томатиков. Так что он еще долго будет стоять и созревать. Ну, вот нижней ярости уже созрели банановые ноги, ракета и визончик. Я намариновала помидоры, которые вам показывала, и посмотрите, как это красиво получилось. Сочетание красного цвета и желтого, зелененькие у меня тут хреновые листочки сверху, но это же очень красиво, прям такое. такие светофорные баночки получились. Ах, не на любой, ну как красиво, а? Ой, красиво это хорошо, но когда зимой возьмешь пару помидорок из таких баночек, ах, как это вкусно и хорошо, я не стала заморачиваться и утомлять вас тем, как я это делаю, потому что рецептов сейчас очень много и, в общем-то, я никого не удивлю, своим рецептом маринование помидор, то да, у меня помидоры сладкие, я их не кладу туда острый перец, сладкие помидоры, очень такой такой рецепт, что я делаю это много лет и всем нравится домашним, это самое главное но цвет, цвет вы посмотрите, есть смысл вот так чередовать. В банках красные помидоры, желтые. Не только вкусно, но и красиво. Просто даже эстетично. Для эстетики вот так вот. Ну, красиво, красиво. Если когда спускаешь в погреб эти банки, они стоят там. Стоят эти банки на полках. Ну, смотрите, одно наслаждение. Также сочетание вот этих вот красного и желтого цвета уж очень мне нравится да и помидоры сама как видите отборная однако одной банки в банках ложится она очень плотненько я очень довольна довольна как я говорила здесь у меня сорт желтый это банановые ноги красные помидоры это суперома они такие крупноватые помидоры и чуть поменьше это ракета и везунчик друзья мои делайте свои заготовки без консервантов без каких-то добавок типа е и ваша семья будет довольна и здорово самое главное вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!